Привет, друзья! В последнее время я стал интересоваться мировыми рекордами, а именно теми, которые занесены в книгу Гиннеса. Я наткнулся на мировой рекорд татуировщика из Польши, который установил Кристоф Барнаш. Его рекорд заключался в том, что он на протяжении 56 часов 30 минут делал татухи. На перерыв ему всего лишь давалось 5 минут после каждого часа работы. Вы только представьте себе, он больше чем двое суток делал татуировки. И что я решил, спросите вы? Я решил бросить себе вызов а именно побить мировой рекорд попасть в книгу рекордов Гиннесса. Но для этого мне понадобится ваша помощь. Прежде чем встретиться с коллегией судей и прессы, которые представляют книгу Гиннесса и фиксируют рекорд, мне нужно потренироваться. Именно здесь мне понадобится ваша помощь, друзья. Если ты хочешь стать моделью в установлении моего мирового рекорда, то есть получить татуировку от меня в моей стилистике совершенно бесплатно, выполняй следующие действия. Во-первых, нужно сделать пост или видеообращение в Инстаграм, в котором нужно отметить меня и прописать хэштег «Мировой рекорд кота», для того, чтобы я смог найти твою запись. Во-вторых, в этом посте вы должны рассказать, почему именно вы хотите поучаствовать в установлении «Мирового рекорда» со мной и моей командой. А самые креативные авторы станут моделями на этот проект. Весь процесс подготовки мы также с моей верной командой будем фиксировать на наш YouTube-канал. Суть моего рекорда заключается в том, что я буду делать татуировки 70 часов и постараюсь принять 30 клиентов. Но при условии того, что каждая татуировка будет качественной и клиент останется доволен. Это мероприятие я хочу провести 19 мая день рождения тату-студии А в будущем, когда я буду на 100% уверен в том, что готов установить новый мировой рекорд, на какой-нибудь из тату-конвенций я приглашу комиссию из книги рекордов Гиннесса и установлю новый мировой рекорд. Если ты хочешь следить за моей подготовкой к установлению мирового рекорда, конечно же, подписывайся на наш YouTube-канал, нажимай колокольчик, конечно же, ставь лайки. В комментариях напиши свое мнение, справлюсь ли я, смогу ли я установить новый мировой рекорд.